Нет, это не социальный ролик. Это прикол. Таких приколов я не видел еще. Нет, просто, вы понимаете, вот в Башкортостане сейчас 15 марта. Сейчас, конечно, уже не похоже, я немножечко опоздал, но недавно здесь был апрель. Нет, вы, мне кажется, вы не поняли. Температура плюсовая в Уфе в марте. Плюс Уфа, март. Это, это капец. Сейчас просто что-то какая-то фигня. Зима. Опять. Вот есть зима. Сначала. есть зимняя резина, есть шипы, есть лед, а есть лишние атмосфера. Мне кажется, там лучи в камеру попадают прям. Нормально. Нормально. Если все это совместить, то это мои ботинки. Ну, проводить аналогию между обувью и резиной, то вот это вот, это зимняя резина без шипов, которые в хлам просто стерта, надрифтили на ней уже всю зиму, перекачанная, и вот на этом я хожу на льду. Зачем я снимаю это видео? Ну, вы же просили такой контент. Короче, вот благодаря вот этому можно сказать так. Как ходят по льду все обычные люди. Как приходится ходить по льду мне. Не, ну знаете, зима, это вообще, я ненавижу эту зиму, но, но, но, есть одно единственное, почему стоит любить зиму. <те‑ loads> <к <к И все, в принципе, как ты ходишь летом. Просто идешь, тебе ничего не мешает, да, нормально все. Как ты идешь зимой, блин? Все, давай, да. Я... Ну, я не промокаемый, а мне как идти. Ну, да. ну или бы вот так. <свеч> в чем же может быть причина такой моей чрезмерной скользкости? Но в сравнении с остальными людьми у меня прям, ну, реально, я еду, а они идут. Что за дела? Давайте смотреть на подошву. <свеч> Основной вес приходится именно вот сюда. Вот мне кажется, я максимально точно передал всю эту ситуацию, сказав слово ⁇ стертая резина ⁇ Что это вот такое? Я, блин, на пластинках играю. Тут видите, да? По-хорошему. Я должен был сюда предложить какой-нибудь лайфхак, как с этим бороться. Но я не знаю. Сними эту надпись резко. Вот еще всякие ц... штуки, падающие зимой. На самом деле, я очень редко падаю. Подожди, после вспомни. Как я, короче, шел куда-то, упал в одном месте, причем так упал смешно. Мне просто ноги уехали из-под меня и все. Потом обратно иду домой уже. Ровно на этом же месте упал второй раз. Точно так же. Офигеть. Прям вот чувствуется лето. Асфальт. На самом деле я уже настолько привык к этому льду, что я, когда наступаю на асфальт, пытаюсь на нем ехать. С одной стороны, зацеп! А что-то нет, подожди. Я безнадежен, короче. Надо выкидывать эту резину. О чем это я? Телефоны. iPhone SE. Идеальнейший телефон. Кроме, стало чуть-чуть холодно, он такой. Ты будешь работать, нет? Нет. Потом включится только, когда его пять минут на в тепле подержишь. Не в тепле даже, а дома, в помещении. То есть неважно, как его там греешь, в кармане, не в кармане, там засунул. Короче, только домой занести и все. А, то место, где происходил прорыв с айфоном летом. Давайте пройдемся. Что стало с этим местом? Вот. Единственный плюс от моих ботинок. в бы обзор на ботинки делать, ладно. Я могу сколько угодно делать вот так. И им ничего не будет. Они не промокают. Все, которые там наступают в лужу. там не пофиг. Я просто могу так ходить. Ты. А я как крузак. Я могу просто по воде ездить. Снимаешь что ли? Видишь, как удобно? Подожди, я это сниму даже. Это очень держишь также это да. да вот опасно очень снимать на телефон поэтому гупро и поэтому вот такая вот картинка телефон самый лучший по сути у меня сейчас камера но очень капризная блин. вот примерно так же только в 10 раз хуже было вот недавно прям полный апрель в смысле не вот что это такое это разве на, на, на март похоже нет лестницы вот что еще очень может быть страшным зимой Вообще, что я хотел сказать этим таким внезапным, коротеньким видосом. Это очень странно выглядит, что ты на меня идешь, а не я на тебя, ну ладно. Что я хотел сказать? Как я мучился с этими ботинками. В принципе, ну это вот все, что я хотел сказать. Так что надо будет часто такие видосы снимать. Надо будет часто такие видосы снимать. Капец, вот... Еще один минус. Вот почему зиму ходить нельзя, телефоном пользоваться нельзя, разговаривать нельзя, зима, блин, капец. У меня рот замерз, затек, закоченел. Я разговаривать нормально не могу. Офигеть, вот реально такое чувство, что склеили, блин.